Здравствуйте, подписчики моего канала! А кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь, не есть чем с вами поделиться. Поделиться это не значит учить, это значит дать информацию, которую может воспользоваться в подходящее для вас время. Сегодня 21 марта, особенность этого дня тем, что сегодня началась новолуние. 13 дней после новолуния это наиболее благоприятные дни для воздействия на точку Дзусанли, точку отста болезней, точку долголетия. Точку похудения в бедрной части и вниз живота. Мастер, который работал этой точкой, прожил более 200 лет. Как найти эту точку, можно найти у меня в Ютубе. Не только как найти, но как и на нее воздействовать. Если у вас чувствительные пальчики, вы найдете легко. Если вы хотите развить ваши способности, пожалуйста, приходите к нам в группу. Встречайтесь с такими сами, как и вы, развивайте свои способности, Продвигайте себя, повышайте свои вибрации. До встречи на семинарах. Если вам понравилось это видео и вы хотите попробовать свои силы в подобных практиках, записывайтесь в группу общей записи. Ссылка под видео.